Написано В новогоднюю ночь С 82 на 83 год И все были живы И Вадим Гурага тоже Я не знал, что Вот опять Летим мы на задание режут небо Кромки лопастей А внизу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 даже в окружении друзей. Но опять летим мы на задание, Режет небо кромки лопастей. И опять страна Афганистания Разбеглась в квадратиках полей. И опять страна Афганистания Разбеглась в квадратиках полей. Спасибо.